Друзья, всем привет! Сегодня у меня очень-очень хорошие новости. Вы, как всегда, на канале «Как заработать в интернете. Наконец-то мы дождались. Начался открытый бета-тест игры Specsie. Я думаю, в течение недели двух-трех уже будет финал, финиш и будет уже старт полноценной игры, там, где мы с вами будем зарабатывать деньги за то, что мы будем проявлять активность. Плюс мы здесь будем покупать разных роботов в зависимости какого вы хотите купить там за 10 долларов за 100 за 1000 за 10 либо же за 100 тысяч и за счет данных роботов мы будем зарабатывать реальные деньги и здесь не так как к примеру вот в проекте аврора я участвую что там все зависит от курса данных монет авр а здесь курс не влияет ни на что то есть мы с вами будем зарабатывать фиксированную прибыль но это все в будущем сейчас вы можете ознакомиться вот с данным сайтом перейти вот на мой сайт я оставлю ссылку в описании здесь полностью вся информация об данной игре это кошелек web 3 версия в котором будет игра с Pexy. и самое главное здесь вот блогер который и имеет, владеет частью данного кошелька это Влад Бумага А4, у которого уже 44,6 миллионов подписчиков. Когда запустят данную игру, будет полный старт, поверьте мне, он даст рекламу у себя на YouTube канале и здесь просто будет огромный трафик, очень-очень много денег и данный проект он будет работать и приносить нам прибыль, мы будем здесь зарабатывать деньги. Смотрите, переходите на мой сайт, вот здесь есть spexy.game, переходите вот сюда, здесь вы можете уже скачать на Android приложение, либо же на Apple, также есть apk версия, раньше была только apk а теперь вот уже Apple и Android, то есть мы на финишной прямой. Также при регистрации, когда вы будете регистрироваться указываем. Кэтрин, это мой пригласительный код И вы попадете в мою команду Также вот здесь два маленьких Видео обзора Как здесь пройти регистрацию Видео обзор личного кабинета Здесь в принципе Ничего не поменялось Только поменялся личный кабинет Он чуть-чуть немножко по-другому выглядит Ну все то же самое Вот Кто не поймет, посмотрите Вот эти вот два обзора Также здесь я вот выставлял курс Он сейчас немножко просел можно купить А4 вот, Финанс. На Панкейкс XWAP, я знаю, он торгуется. Вот также здесь есть скриншот, там где Влад А4 Бумага когда-то у себя опубликовал что-то там за А4. Э, вот здесь есть Центрик. Ну, в общем, здесь все именно расписано про данную игру. Также можно вот на сайте познакомиться. Здесь все очень красочно выглядит. Вообще, ну мне, вот э, данная игрушка, она мне, я уже жду, не дождусь старта, я хочу здесь э, заработать денег, и вам желаю то же самое, здесь принять участие и заработать денег. Именно всем советую заходить сюда на старте. Когда-то был проект такой, как Steppen, в нем люди, кто зашли на старте, они здесь очень-очень много заработали денег. Главное не заиграться, смотрите, какая здесь графика. Вообще все очень круто. Перейдите, ознакомьтесь с данной игрушкой. Также вот давайте вот мы посмотрим, сколько уже скачиваний. Вот переходим сюда. Здесь вы можете отсканировать QR-код. И так сказать, попасть в Marketplace. Вот мы попали на старый сайт. Нажимаем вот App Store, либо же Google Play. И вот смотрите, в Google Play уже более 5000 скачиваний так это только новость вышла вчера и это только еще друзья это бета тестирование идет данной игрушки все в будущем здесь будет огромный трафик вот такие друзья новости скачивайте ходите и зарабатывайте деньги прокачивайте своего робота я уже видел аккаунты робот прокачан до 40 уровня вы можете представить до 40 уровня человек уже прокачал данного робота буквально вот сколько мы тестируем его чуть более месяца и он естественно ему останется бесплатно данный робот также вы можете здесь получить еще награды если вы найдете какие-то баги чтобы отправлять баги, я в телеграме опубликовал пост также я в описании оставлю ссылку на телеграм на данный пост там есть формочка куда вы можете Заполнить данные баги Которые вы найдете в игре И вам за это администрация Начислит какой-то бонус Вот такие друзья новости Очень хорошие, кто ждет игру Скоро она запустится и мы здесь с вами Будем зарабатывать Деньги На этом у меня все Пишите свои комментарии, что вы думаете По данному поводу, всем желаю Хорошего дня и всем пока